либо стар, либо сплэш напомню то, что Splash используется с ключ-системой стар без ключ-системы сегодня в ролике будут показывать стар далее в поиске пишем нюк-симулятор, нажимаем поиск на данный момент есть только один скрипт, а возможно в дальнейшем будет больше, а ну пока что я нашел только один значит, чтобы его получить, нажимаем кнопочку скачать далее еще раз скачать и вот появляется сам скрипт. Как видите, все очень просто и легко. Дальше заходим в игру, открываем чит, в чит вставляем скрипт, потом заходим в настройки, ну и ставим любой DLL, который вам нравится. Напомню то, что VRDF используется без ключ-системы, Electron и Krnl с ключ-системой. Ну, я обычно всегда использую Krnl, потому что он больше всего тянет скриптов. А, далее. Возвращаемся обратно. Нажимаем кнопочку inject, появляется окошко, а в этом окошке у вас будет ссылка, но вот у меня грузится, ключ я сегодня по идее получал, сейчас он у меня не должен его просить, ну посмотрим, ага нет просит, окей, а, значит давайте сейчас видео ускорим, а получим ключ и мы с вами продолжим. ключ получил как видите а, далее что нам нужно сделать а, в это окошко в которое открыто вставляем ключ нажимаем enter а, ждем пока он проверит иногда короче это быстро происходит иногда долго ну короче как повезет а, все мы заинжектились далее нажимаем кнопочку экскуд и вот появляется скрипт все в принципе можем пользоваться а, есть функция of best это получается одеть самую лучшую ракету Но у меня их всего лишь 5 штук По-моему Где-то посмотреть питомцев а вот. вот, Так что показать не смогу Как она работает а Дальше, автоколлект монет То есть смотрите, отправляем допустим На вот эту вот фигню а Вот монеты Выбились, включаем эту функцию И короче меня на них телепортирует И я автоматически их собираем. Как видите эта функция работает а Далее Активация всех бустов, ну это по желанию, конечно же, мне кажется, лучше все-таки активировать их поодиночке, потому что сразу все, я думаю, это будет э, лишнее, их активировать. А, далее, атака. А, здесь выбираем мод. Либо сингл, либо алл. Я поставлю алл, то есть атакуются все, получается, модельки, которые есть. А, далее, а, функция а, Toggle AutoFarm, он включает короче автофарм нажимаем и как видите автофарм начался то есть все прекрасно работает а если мы нажмем на off то естественно фарм прекратится все как видите он остановился а дальше трейды можно включить либо выключить либо включить для друзей а идем дальше а тут можно что-то выбрать я не знаю что это такое но давайте посмотрим а, это он что-то покупает. Скорее всего, наверное, это энчанты, наверное. А, либо что-то другое. Пока я точно не знаю, потому что я в этот режим первый раз зашел. Точно не знаю, что он покупает. Сиол какой-то. Хм. Ну, я думаю, кто играет, тот поймет, что это такое. А, так. Ага, у меня прибавилась ракета. Давайте еще раз. а, -а, -а, -а, -а, -а! Все, я понял. Короче, это получается автооткрытие. Это автооткрытие яйца. Скорее всего, как я понимаю. А если, допустим, на 2 поставлю? Так, у меня вроде 4000 сняло, да? Ну-ка. Да. И третье, естественно, это будет вот это вот яйцо за 9000. Но, как видите, у меня закончились монеты, мне не хватает. Ну почему-то тут не все яйца написаны. А хотя вроде все написаны. Потому что вот я V сейчас нажал. Есть какое-то другое. Значит в поиске просто пишите яйцо, которое вам нужно. И открываете его. Ну и в принципе все. Также можно получается поодиночке одиночке юзать а, всякие бусты. А также можно собрать все коды, которые есть. Ну давайте нажмем. И ничего не произошло. Ну бывает, значит не работает функция. Ну, в принципе, на этом буду заканчивать, а, вот такой прикольный скрипт я сегодня для вас нашел, кому он понравился, можете поставить лайк, подписаться на канал, также не забывайте пользоваться моим сайтом, напомню то, что ссылка на него будет как всегда в описании, а с вами был Лейсбан. всем удачи и пока.